Восемнадцатое мая девятнадцатого года. Дагаз и Ингус сегодня. Перемены связаны с началом нового, чего-то необычного, чего-то, что может уже, наконец, вырасти из маленького зернышка в большое, мощное красивое древо. Но помните, что Дагаз сторона сторону и этот день будет позитивным ровно настолько, насколько вы его сами таким сделаете. Не позволяйте мыслям уходить в негатив, иначе велика вероятность с удачного витка реальности перескочить на неудачный, где все планы рухнули на корню. Учитывая, что Дагаз тут вышла первая, то Ингус сама по себе не даст вам мысли слить в негативе, потому что это руна, которая отвечает за творчество и приносит достаток, но все же старайтесь контролировать этот процесс и все идеи не только придумывать, но и воплощать. В семье возможно рождение ребенка или кардинальные перемены, связанные с улучшением благосостояния. Те, у кого нет семьи, могут сегодня ее успешно создать или, по крайней мере, получить такую возможность. В финансах однозначная перемена в сторону улучшения, прибыль, удачные сделки с моментальным результатом. Вот такой сегодня замечательный день. Всем желаю прожить его максимально продуктивно. И напоминаю, что с 20 мая начинается второй этап курса Ямах под названием «Алмазный МАГ». Прокачка силы МАГа, экстрасенсорика, работа с клетками многое другое. Тем, кто желает усилить и развить магические способности, я напоминаю о начале этого этапа. Не пропустите. Описание курса есть под этим видео. Пройдите по ссылочке и почитайте повнимательнее. Ну, а всем остальным желаю... Прекрасного сегодняшнего дня и встречаемся с вами в следующем буду рада вашим лайкам и комментариям.